Подсистема и одноразовая электронная сигарета Вроде бы два совершенно одинаковых устройства, похожих друг на друга, как две капли воды Но при этом они имеют массу различий, о которых я вам сегодня и поведаю Всем привет! Меня зовут Глеб, с вами Сигарет.Нетбай и сегодня я расскажу вам про разницу между подсистемами и одноразовыми электронными сигаретами. Одноразовые сигареты из прошлого всем своим видом и конструктивом походили на игошки, которые практически вымерли. Современные же одноразки это уменьшенная версия подсистемы со многими плюсами и минусами, которые включают в себя любое современное устройство. При небольшом расходе жидкости крохотного аккумулятора может хватить на 2 дня умеренного парения. А огромный ассортимент жидкостей позволит приобрести вам одноразку как с любым вкусом, так и с практически любой крепостью, поскольку для них делают жидкости как никому неизвестной компании, так и премиум бренды. Но все же между одноразовыми электронными сигаретами и подсистемами существует огромная разница, о которой я вам сейчас и расскажу. Размеры. Оба типа очень маленькие. Да, среди подов встречаются модели, чьи размеры практически идентичны размерам классических бокс-модов. Но в основном это маленькие брусочки. Одноразки же в 100% случаев крохотные. В редких исключениях производители делают дизайн, который всем своим видом напоминает самую обыкновенную аналоговую сигарету. Но последние пару лет производители уходят от цилиндрической формы и переходят на самые разнообразные форматы. Следующий критерий – это функционал. И здесь беззаговорочную победу одерживает подсистема. Поскольку подсистему можно зарядить, можно заменить картридж, в картридже можно заменить испаритель, картридж можно перезаправить, в большом количестве подсистем можно настроить мощность. И ни в коем случае нельзя забывать про такую подсистему, как Night 80 от компании Smount, в которой можно делать все то же самое, что вы делаете на самых обычных модах. Кстати, не забывайте подписываться на наш канал, нажимайте на колокольчик, чтобы быть в курсе всех наших новых видео. Вставляйте комментарии, ставьте лайки, поскольку они очень сильно помогают развитию нашего канала. И следите за нашими соцсетями. Все ссылки будут под видео в описании. Цена. В этой категории победу одерживает одноразовая электронная сигарета, поскольку вы ее приобрели, попарили два дня, она у вас села, и вы ее выбросили без зазрения совести. Покупая же под систему, вы неминуемо привязываетесь к расходникам от одного производителя. Кстати, на заметку, в нашей сети есть расходники для всех популярных подсистем Но, ну, естественно нельзя не учитывать тот факт что если вы хотите отправиться на какой-то небольшой отдых вам нужно с собой брать подсистему сменные картриджи жидкости салфетки и так далее вы можете приобрести себе всего две-три вот такие вот одноразовые электронные сигареты закинуть их себе в сумку или в карман и налегке отправляться на отдых поскольку их вам хватит на 2-3 дня парения но в остальном это два очень сильно похожих девайса одноразовую сигарету можно приобрести себе и положить в машину либо оставить ее в офисе на тот случай если вы забыли основное устройство кстати мы сняли полноценное видео про одноразовые электронные сигареты так что оно вот здесь вот сейчас вылезет можете его посмотреть ну и ссылка на него будет в описании под видео я надеюсь что данное видео было полезно для вас спасибо за просмотр и до встречи на нашем канале